Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и я сегодня хочу рассказать вам, как на Google Диске сделать любую картинку заданного размера. Заходим на Google Диск, вот отсюда, выбираем «Создать еще», «Google рисунки», «Загружается», ждем, когда загрузится, значки становятся активными, Выбираем файл и выбираем «Настройки страницы». И нам выходит вот такая вот заставочка. То есть, что мы здесь делаем? Мы выбираем, нажимаем на стрелочку, выбираем. То есть, если нам нужно, вот смотрите, сделать для Ютуба, мы, мы, мы выбираем вот такой вот размер. Он а, уже сразу, изначально будет нам давать а, размер для Ютуба. Но сейчас мы делаем шапку для Ютуба, и поэтому нам... Нужно выбрать другой. Выбираем пиксели, потому что размер в пикселях будет 2048 на 1152. Размеры применимых широко применимых картинок я дам под видео. Так, ОК нажимаем. И вот у нас получилась такая шапочка. Дело в том, что очень многие новички... В них есть проблема, как сделать шапку для Ютуба. потому что когда мы э, делаем шапку для Ютуба, нам дается вот такой размер. Но на самом деле размер шапки другой. Э, то, что мы видим реально, то, что мы видим реально, размер шапки другой. Поэтому нужно иметь шаблон. Сейчас я его загружу сюда. Я оставлю тоже ссылочку на шаблон под видео. Вот таким образом. Вот то, что узкое, вот это и будет видна шапка. Но загружать надо всю картинку. Поэтому очень часто новички пытаются сделать вот такую вот маленькую шапочку. Потом, когда они загружают ее на канал YouTube, получается очень большая шапка, не помещается некрасиво. То есть делать надо именно вот только так. То есть вся картинка загружается, но видна в шапке только вот эта вот цветная часть. Причем, смотрите, вот эта красная часть, которая здесь указана, она видна. На любых устройствах. А вот эта э, часть зеленая и розовая, она видна только на широких экранах. Поэтому всю нужную информацию загружайте на красную часть. Вставка изображения. Выбираем какой-то фон. Ну вот, например, вода. Загружаем растягиваем как нам нужно вода конечно двигаться не будет это гиф-картинка вот но мы можем на нее разместить там имя фамилия и так далее то есть если у вас есть заготовочки определенные для шапочки то пожалуйста вы можете разместить да, где-то Марину на например я загружаю вот Марину Волдинова я размещаю допустим вот здесь вот. сам YouTube даст фотографию. Да, я, я двигаю, как мне надо, я уменьшаю, если мне это нужно, размещаю вот сюда, то есть передвигаю по этой картинке, стараясь, а, конечно, помните, что у нас красная часть должна быть видна, вот, вы немножко двигаете вот так вот и смотрите, где у вас красная часть, дальше вставляете то, что еще считаете нужным, например, изображение какое-то другое, ну, могу разместить, вот, например, skype если я хочу это сделать, то же самое растягиваем, картиночку не очень здесь видно не интересно получилось убираю делаю ставку другую ну вот сейчас выберу картиночку например вот этот марафон она большая я ее уменьшаю за уголок если вы хотите пропорционально что-то уменьшить то давайте марину Голдину пока уберем марафон расширим марафон расширим за уголок опять же подчеркиваю вот, сдвигаем сюда. Видите, не видно, куда двигаю я. Это просто нужно набить руку, как я говорю. Здесь ничего хитрого нет. Детский конструктор. Очень все просто. И Марину Волдиневу мы вот так еще уменьшим. И поставим, потому что там будет фотография, конечно. Ну, примерно вот так. Ну, допустим, у меня будет канал, посвящен марафону по созданию канала YouTube. Да? Ну, все, шапка готова. Я сдвигаю на, закрываю вот эту вот красную картинку, чтобы не было видно. Все, у меня, допустим, шапочка готова. Ну вот, у меня получилась вот такая шапка, вот такого размера. Теперь что я делаю? Я нажимаю на файл, скачать как? Изображение GP. Так, у меня уходит картинки. Так, картинки. Новый папки. Вот ее. Новый рисунок два. Новую папку отправлю. Хорошо. В новой папке она у меня будет. Итак, э -э -э -э смотрим, показать папки и смотрим размер. Вот видите размер? Ютубовский 198 на 1152 пикселя. Так, Новый рисунок 2. Хорошо. Сейчас мы загрузим эту шапочку. Загрузка фотографий. Выбираю из новой папки тот самый файл. Так, новый рисунок 2. и загружаем. Вот, пожалуйста, то есть, вы она точно встала, ничего даже не надо кадрировать, но шапочка у нас встает абсолютно по размеру. Выключаем. Вот, пожалуйста, видите, шапка готова. Она идеально встает, не надо ничего править, потому что мы точно выставили размер этой шапки. Точно так же, если мы вернемся на. на Диск и мы захотим сделать новый размер, превью, например, нам нужно сделать. Мы выставляем другой размер, это 1280 на 720 пикселей, окей. Okay. Google нам забыл размеры и вставляем, например, ту же самую картиночку. Поверху уже сейчас любую абсолютно картинку, сейчас ну, вот эту. Это у нас уже для превью. Для, для того, чтобы мы могли это выставить на youtube ставка текстовое поле, допустим, «Привет», привет пишем, ну, допустим, не совсем правильное слово, но, допустим, напишем. Все передвигается, еще раз повторю, очень просто, как в детском конструкторе, выделяем слово, выбираем размер побольше 60 например. Вот. можем растянуть тогда будет поле у нас больше и мы можем поменять и цвет здесь цвет такой Все. вот у нас допустим это наша готовая заставка для превью смотрим файл скачать как опять JPEG выбираем новый рисунок у нас идет Картинки, новая папка, новый рисунок, просто, хорошо, сохранить. И нам сейчас нужно посмотреть размер. Мы выставляли для YouTube размер 1280 на 720. То есть, если мы сейчас это поставим на превью перед видео, оно будет именно этого размера. Ну, можно сейчас это сделать. Я иду на свой канал YouTube. Да. Я иду на свой канал YouTube. Выберу сейчас какое-нибудь старенькое видео, которое уже не нужно. Ну вот, например, выбираю видео, иду в свой значок и выбираю картинку. Так, картинки, новая папка, новое, новый рисунок. просто новый рисунок, открыть. Вот, пожалуйста, то, что мы сделали, отлично стало как превью. Вот, видите, то есть мы нажимаем на выбирать, выбираем, сохранить и сейчас картинка заменится. Вот оно. Видео. Вот оно стало превью. То есть точно по размеру. Вот, пожалуйста. Вот таким образом мы, меняем, мы выставляем любую картинку. Мы делаем любую картинку с нужным нам размером на Google Диске. Почему Google Диск предпочтительнее какой-то другой программы? Потому что это всегда под рукой. Это просто. Это может сделать любой, даже новичок. Нужно только знать размеры той или иной заставки. Который, которая вам нужна. Все. Размеры наиболее широко применяющихся картинок я дам под этим видео. До новых встреч. Приходите к нам в команду. Мы Ждем вас. До свидания.